Да, далее, да, далее. Так, посмотрим. Пойдем пос поздравимся с моими друзьями. Эй, вы там успокоились? Да, мы. Со вчерашнего нет? Ну да. Вроде не грозмся. Ты что тут прячешься? Че что ли? Че балбис. балбес. Ладно успокоился, другой шипит как Сейчас. кошка. Хотя, хотя. От в гости можно? Ну, ладно. Так, пойду посмотрю почту. О, книга. Что это за книга? или так. книга какая-то пришла? Да, мне пришла книга. Идти. Я здесь. Два вместе Правила прочитаем. Потра. Нет, у меня написано подарок в УК-Магазин. УК УК-Магазин? Что такое УК-Магазин? УК-Магазин. Утка-Магазин. <coughs> утка. Утка-Магазин. Утка. <coughs> утка Ты где-то у нас Утка-Магазин видел? Может, Украинский магазин? Утконос. Или Магазин Украина. Неплохая идея сходить в Магазин Украина. Да, погнали. Так... в магазин Украины, сходим. А, с главного входа не получится зайти, можно зайти с... Да. Нас это никогда не волновало. Я, так. пожалуй, со склада. Ладно, мы, пожалуй, зайдем с схода. Привет. О, привет. Я вам просто открыл дверь. <с не ищем легких путей, ясно. Всё, и вот так поставим вход открыт. Так, и что нам здесь найти надо? Печку. Посмотрим. Печка. На полках посмотрите. посмотрите ну, Печка. Так. Тут я пока ничего не вижу. На полках ничего не вижу. Так, тут что у нас? Это скла, а так это туалет. Там вообще не том. А А под... там в книге написаны координаты примерные. Нет. Где в магазине это расположено? Я не вижу. А где вход на второй этаж? Может на втором этаже? Или на первом? О, Ой, на второй нашёл. этаж вот. Так, я нашёл. А можно было с другого Капец, хода тут много. Сколько тут мини-магазинов? Я заскочу в следующий. Так, в сундуках ничего, на полках ничего. Э -э так, здесь ничего. Тут пусто. Здесь пусто. это примерочное. Ну, примерочный ну. Так. М -м -м. Нет, Сегодня тут тоже не нет. Без понятия, где это. Так. Обсмотри тут, я тут. Сегодня Мы, знаешь, мы ограбляем магазин. Читай. Ну, никого Считай раз нету, можем взять ненадолго посмотреть. Мы считаем, что вроде бы не взяли. Забрались в торговый центр ночью. Взломали дверь заднюю. Да, мы грабители. Надо было маски одевать. Надевать. Мы, считай, зашли... Ничего нету. Я вообще ничего не вижу. Говорили, должны что-то найти. Может, на складе? Где кот? Почему кот с нами не ищет? Ему дать. Что мы найдем, я ему не дам. Всё. В туалете нету. Где на складе он? поищу на -то складе там... тоже пусто стоп мне кажется или кто-то храпит Нет, Кот не... спит, что ли? А где он уснул тогда стоп а где он уснул ничего где тут... не вижу. а где он уснул тут есть какой-нибудь может тайный проход может здесь есть какие-нибудь так потом заплачу так ничего тут стоп а где он спит почему может, мы же тут не видим нет. Я не знаю, где он спит. Удивительно, вот. что, во-первых, в магазине нет... А и а посетители ночью. Ты чё? Ну ладно. И товаров вообще нету. На полках пусто. Ну какой дурак оставить товары. Мы уже пришли бы, уже шесть раз ограбили. И да. было как-то легко. Я не знаю. Почему этот торговый центр и раньше не ограбил? Ты здесь был? Нас? Здесь был... Может, тут какие-нибудь печки, мечки. Я нашел. Что? Смотри туда. Ого. Давай каждому. нас всего трое и этих вещичек трое. Что это такое? Может, какие-то нагрудники, да, да. Каменистого Нагрудники из каменистого панциря. Стоп, а Дай где код? Посмотреть. Я тебе дам. Подожди. Только и где? Да, там три, но нам нужен кот. Он где-то уснул кот. здесь, мы же его не можем оставить. Котик, мур будешь? Мы же его не, мож... не можем здесь оставить, если поведет полиция. Ну, возможно, его заберут себе и потом продадут в зооотделе. Какое в зооделе? Кстати, надо его напугать. Кот, мы тебя в зоодел продадим, ясно? Если с ней проснешься. Ари ему, где этот идиот? Где можно спать? Он нигде. Он Ой, за пределами магазина. что он вообще где-то, я не знаю. Где он спит? Я поищу. Пофиг, пошли на улицу. Пусть он тут ну, хорошо. будет спит. Но вот тут зайдем. Быстрей. Вроде придет. Ты где? Я поищу его Выходи тогда. Выходи быстрее уже, рассвет. Быстрее Быстрей, быстрей быстрее, быстрее, быстрее. Ты где? А где он? Ты где? Я по кра... проверяю по камерам. Видео Камеры давай наблюдение. быстрей. Сматываемся уже, рассвет. свет. Встретимся в доме. Ой, встретимся возле дома. Хорошо, я как раз возле дома. Мы ограбили магазин. Мы, мы не ограбили, а мы, мы всего лишь. О, кот. Т... См... У тебя Ты обезьянка. Где? Красиво. Вы где? Коты тупые. А, мы тут возле входа в. Так, О, тут приходи. их два. Ой, да неужели кот? Кот. У тебя что, мартышка появилась? Смотри, а что я мы нашли. Смотри, что мы нашли. Ого, какой. И что это делает? Коммунистого... О, вот, смотри. Мы с вами перекатываемся, прямо как э, э, те, из кого, из чьей шкуры сделаны эти нагрузки. Эй, ты ч, мартышка офигела? Сейчас мы в тебе. На. О, на. Mm -hmm. нифига мы какие забивные mm -hmm. вот это мы нашли вот это подарок сделать. а там нет адреса кто отправил это письмо нет адреса нет мы так можем передвигаться быстро раз, так в, раз так в магазин захотелось и Мы получается теперь шарики? Получается так. Все, я домой пойду, устал кататься. Я тоже как-то интересуюсь проверить это дома. Да я даже не интересуюсь, просто хочу залезть домой. Ой, мы, ну я могу как шарик закатиться. Все равно я очень быстро. Закатываемся. Нет. Нет, лучше уже обычно подниматься, чем как шарик. Шарик. У нас есть крутые нагрузки теперь. Так, теперь нам надо. Это залезть. надо сохранить хорошенько. Так. Теперь мы какие-то шарики. Он такой тяжелый, Он может быть опасен. Этот да. Завел себе мартышку. Можно я тебе ударил? А я себе завел. Привет, вот мартышка. Кого? Почему мартышка здесь еще? Ай. Почему она стреляет? Что тут мартышка идиотская без меня? Что ты тут развел цирк за паркау? Че тебе за шапито? Нет! Ты че, балбес? Не убивай ее. Вот стрел тут шапито. Что это за, за обезьяна идиотская? А я орел теперь. Ты фигер? Э -э -э, На. Идите нафиг, уроды. А пока неудачники, мартышки Вообще. Ну, пойду. А это... Я буду кушать тут. Раз... Изучать этот нагрудник буду. А я орлу повесил на